Да, детки, можете потихонечку выходить на да, воскресную школу, слава Богу. Христос воскрес. Христос воскрес. воскрес. воскрес. Христос воскрес. Одесса. Одесса. А давайте а мы Действительно. Мариумбали. Откуда еще? С, с Киева. Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Где? Здесь также есть и белорусы, так, что, белорус? есть корейцы, и казахи есть. казахстанцы есть. Русканцы. И слава богу, что для бога нет э, нации. И слава на Богу, что Иисус, Иисус Христос все А мы то Его драгоценной кровью, И стали Его сынами, И станут Его видеть Его дочери. сказать да, это. Докажем, слава Богу. И слава на нашей Господу. Тема моей сегодняшней проповеди. Кто мне на небе? Кто мне, Кто мне на небе? Да. Чуть попозже вы поймете почему. Задаю себе такой вопрос. Это из 72-го псалма. А первое место, которое я хочу с вами вместе открыть, это Евангелие от Иоанна. 19, глава, 19 глава 6 стиха. 6 стих. Я буду читать на русском. На проекте мы читаем обычно, поставляем на болгарском языке. Потому что мы живем в Болгарии, да? Слава Богу. А может 19 глава, 6 стиха. Болгария всегда была известна как страна-убежище. убежища. Здесь когда-то нашло убежище. Несколько таких наций, ну и конечно же еврейская нация, которая во время очередного еврейского геноцида получила спасение в Болгарии во время армянского геноцида во время армянского много армян получил спасение здесь что так много армяни получили спасение здесь рядом с общиной и тут близу до община вы можете увидеть памятник можете увидеть памятник один памятник построенный евреями единицах знак благодарности что во время еврейского геноцида во еврейский еврейского Болгария спасла своих евреев. Чуть-чуть рядом стоит памятник, который построили Армяне. И до него один друг памятник надписью С надпись. болгарскому народу народ. за то, что на этой земле то, на получилось спасение очень много армян. Получили спасение много армян. Поэтому я благодарен Богу за, благодарен за, Господу, за то, что сегодня служу на такой земле, за то, что на земле которая является страной убежища. И э, Ветхий Завет говорит о не говори за нечто, да, о том, что и в Израиле были такие города, за то, что в Израиле городов, где можно было укрыться. Но сегодня мы по воскресенье Господнем, и днешних говорим за воскресенье также его, о его смерти, и о том, как он был распят, и как я был сегодня. Когда же увидели его первосвященники-служители, то закричали, «Распни его! Распни!» Пилан говорит им, «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему, «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сына Божьим». Пилат, услышав это слово, больше боялся и опять вошел в придурь и сказал Иисусу, «Откуда ты?». Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, «Мне не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распятия, и моя власть имею отпустителя?». Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, почему воля греха на том, кто предал меня тебе? С этого времени Пилат искал отпустить его. Потому что в другом месте, мы знаем, да? Что в жена Пилата приходила к нему. Знаем, на Пилата и, было при него, и предупреждала его, и его предупреждала а? о том, что Иисус Христос, Иисус Христос это Сын Божий. Божий Сын. И конечно, Пилат, когда услышал из уст Иисуса Христа разбился Билат, чувал, Иисус Христос, такие слова думи, о том, что эта да, власть дана тебе слышит, а форисеи обвиняли его в том, что он назвал себя Сыном Божьим. И он еще больше испугался. И Пилат хотел отпустить Иисуса. Давайте прочитаем дальше. Иудеи же кричали, «Если отпустишь его, ты не друг Кесарю». Смотрите, какой такой еврейский ход, хитрый очень. «Всякий, делающий себя царем, просит не Кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел его вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом «липо, «липост трудон», а по-еврейски «гавафа». «Тогда была пятница перед Пасхой, и час шестой, и сказал Пилат и иудеям, «Все царь ваш». Но они закричали, возьми, возьми, распни его. Пилат говорит им, царя ли вашего распнут? Первосвященники отвечают, нет у нас царя, кроме кесаря. Представляете, первосвященники Израиля объявили буквально, что наш царь это кесарь. Поставленные Римом. То есть этим самым они просто себя предавали под глаз Рима. Тогда, наконец, он предал его на распятие и взяли Иисуса и повели. И неся крест свой, он вышел на место, называемое Ломная, по-еврейски Там распяли его с ним двух других по ту и по другую сторону, посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись и поставил на кресте написано было Иисус Назарей, царь иудейский. Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, то есть от Иерусалима, и написано было по-еврейски, по-гречески и по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату, «Не пиши, царь иудейский». «Ну что он говорил? Я царь иудейский». Пилат отвечал, «Что я написал, то написал». Потому что он все-таки власть имущий. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу, «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет?» «Да сбудется реченное в Писании» разделили лизы между собой, и об одежде моей бросали жребий, так поступили войны. При кресте Иисуса стояли матери его и сестра матери его, Мария грепова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жену, все сын твой, То есть показывает на Иоанна, потом говорит ученику, все матерь твоя, Показывает на свою мать и говорит, теперь это твоя мать». И с этого времени ученик, то есть Иоанн, взял ее к себе, «После того Иисус, зная, что уже все свершилось, да сбудется писание, говорит жажду. Тут стоялся суд полный уксуса, волью напоив уксусом губку и положив на Иисус, поднесли к устам его, и когда Иисус усил уксуса, сказал «свершилось», и, преклонив голову, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тело на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить иллюгольные и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени, но один из войных копьем пронзил ему ребра, и то сейчас иссекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сейчас произошло, да сбудется Писание, кость его да не согрушится. Также в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. Прошлое воскресенье говорило о том, что за вот эти последние три дня жизни Иисуса Христа на земле животное Иисус Христос на -то, исполнилось более 300 пророчеств. И, и, 300. 300 пророчеств. и все они исполнились на одном человеке. И. Может ли это быть случайность? Разные люди. Различные хора, разные пророки. Различные пророки. От царей. От, царей, от царей, На обычных пастухов До стилю, предсказывали на протяжении сотен лет с, э, пророку, продолжение самые разные, разные, разные пророчества. И и различные пророчества и все они исполнились за три дня. И все эти все исполнили три дня очень плотно Много и очень точно. Много точно подтверждая каждый шаг каждое срочно. действие каждое Его Слово и смотрите еще дальше и тут я неспроста читаю в некоторых церквях в день Пасхи просто читают Библию. И я считаю, что это правильно, потому что нет ничего более точного, более святого. Более светло, чем само Священное само Писание. писание. Не, его не его трактовали, а чистое Божие Слово. Бачи, чистое Божие слово. Можете сказать на это? Более. После всего Иосиф из Алимафии, ученик Иисуса, но тайный, из-за страха от людей, он тайно верил в Иисуса Христа. Просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также Никодим. Помните, тот Никодим из третьей главы Атриана, да? Учитель Израилев, приходивший прежде к Иисусу ночью и принес состав из мирной и алоэ литр около ста. Сто литров, можете себе представить. Это целое состояние. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благогониями, как обыкновенно погибают иудеи. Но на том месте, где он распят, был сад. И в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейские, потому что гроб был близко. Аллилуйя. Аминь. А -а -а -а. И вы знаете, это писал апостол Иоанн. Апостол Иоанн. Его еще называют Иоанн, Иоанн Богослов. Uh, ученик, которого любил Иисус Христос, ученик, много Иисус, uh, который возлежал на груди Иисуса Христа, который взял мать Иисуса Христа к себе и, Майка, на и потом заботился о ней до да самой смерти. Uh, Невероятный, правда, человек. И вы знаете, мы сейчас прочитали эту ситуацию, Которая для кого-то, ну, по крайней мере, для учеников Иисуса Христа, для апостолов за апостоли, и для женщин, которые следовали за Иисусом, и за жените, Иисус, она показалась на то время просто чем-то ужасным. Потому что у них на глазах убили их любимого учителя, которого они считали Господом, которого они считали спасителем Израиля, которого они считали царем. И они верили то, что он спасет Израиль, что он принесет победу. Но этого не произошло. Его взяли. Его обливали. У них на глазах. Избили страшно, Избил Пропустили через полк. Через Вы знаете, что, что такое пропустить через полк? Знаете ли, значит ва? Это значит, Иисус Христос прошел. Это значит, Иисус Христос Через воинов, через солдат, через, через целый полк. Через целый войск. И войск. каждый солдат нанес ему удар. И всякий один нанес удар. И ударил его кулаком со съем рук, например, или. или ногой со и потом еще плюнул над ним издевались, били его по щекам, одели на него темного венец, вбивали этот темного венец в скальп. Вы знаете, это очень больно. И кровь его текла с чела, просто вот так заливала глаза. Все тело его избито было римскими плетьми. И всю вот эту картину видели ученики. И от этого ужасающего зрения. И вот, тува, тазь, мажется, картина, они все разбежались. Все просто бегают. Они оставили Иисус. Иисус. И он остался, Иоанн остался. Потому что давно он был юношей. что В принципе, это был мальчик. Билы когда он присоединился к Иисусу, стал учеником. Истонические факты говорят, что ему было примерно 16-17 лет. Три года он ходил с Иисусом. И ему стало примерно 20 лет. Его знали среди таких видных иудеев. Поэтому его... Позже можете прочитать, что его И написано, что они, зна... потому что знали его, знали Ян. Он был из богатой семьи. А потом он попросил служанку и апостола Петра. И, след, като слугата, пус... и, и вот разминает Иисуса Христа. И это Иисус Христос. Ян все это видит. Иоанн получает ответственность за Мать Иисуса Христа. И вот э, по-человечески можно подумать, что конец. Ну, Но полная безнадежность, безысходность, безысходность. Ну, ничего Божий не поможет, ничего не спасет. Ничто не может, Потому спасти. что нашего Спасителя убили, что не убить. Убили так жестоко. Его, жестоко. Профессиональный убийц Профессиональный убийц. бронзили его насквозь. Истекла кровь и вода. Напучили со спрычкой и соистекла вода и кровь. И оживить его по-человечески. По Но никто уже не сможет. Никто не может. Потому что кто живет без крови? И вы кров? знаете, почему я сегодня об этом так рассказываю? И за что рассказываю такая подробная за товаришку? Сегодня для кого-то вот эта жизнь, да, ситуация, в Украине, живот, и ситуация в Украине, может показаться какой-то безысходности. Может, и что все идет к такому краху, и что спасти уже ничего невозможно. Не может, если ну, знаете, вот в те, те ситуации, Мы когда нам, людям, кажется, что конец, очень часто, для Бога это только самое начало. За Господа, Потому что то, что человеком невозможно, для Господа Бога все возможно. За Господа возможен. И вы знаете, через какое-то время, если время, в этом же Евангелии от Иоанна мы можем прочитать, <смешно> в первый день недели, <смешно> <в> день воскресный, <смешно> сперва Мария Магдалина пошла и увидела о том, что у Господа нет гробнице, что камень отвален, она бежит к ученикам, и говорит о том, что учителя нет в нашем Кто побежал в гробницу? Петр и Иоанн, но так как Иоанн был юношем, а Петр был уже в таком солидном возрасте. Историки говорят, что ему было что-то около 50 лет, а Иоанн что-то вот как раз около 20 лет. У него были быстрые юные ноги, он быстро добежал, зашел в гробницу и увидел там, Площеница лежит, правда? Дрехата. И он вышел и сказал Петру, то на Петра, что Иисуса нет там. Иисус там. Петр заходит, Петр близо, смотрит, что плащеница вот так лежит и на дрехата, гроба. и там, где лежала голова Иисуса Христа, лежит плат. Лежит плаков. Аку... Аккуратно сложит. Просто аккуратно сложно. Совсем недавно я прочитал такой интересный еврейский обычай, и обучаи, что у евреев а, принято, ну, например, когда один господин сидит а, за столом например, когда один господин господин на масса, и принимает трапезу, и, принимает трапеза, и потом, когда он встает и хочет уйти, и ну, выдавались такие платки. Как и сейчас в ресторанах, и мы туда обычно так вот так складываем, чтобы не запачкаться, и господин берет этот плат и просто бросает его на стол. И тут обслуживающий персонал, который видит это, он понимает, что трапеза закончилась, и можно убирать. Но если Человек аккуратно складывает вот этот плат и ложит на тарелку. Это, это говорит о чем? Я еще не закончу. Я еще не закончу. Я еще на этой земле не закончу. Не убирайте, я еще вернусь. Вот, то, что говорит вот этот аккуратно сложенный плат. Да, только... Иисус Христос еще не закончился. И Иисус Христос още не приключил. Он еще вернется. Что сегодня... Вы в это верите? Да. Маранаха да. написал. Да. Ей, Господи Иисус Христе, Христе. Господи Иисус Христе, и грядет, еще Он грядет. Аллилуйя. Вы знаете, апостол Иоанн проживает Долгую жизнь. Уверовал в 16. 16. Умер во Христе Иисусе. В Иисус Примерно в возрасте 96 лет. 96 лет. Минус 16. 80 лет служения. Вот такой удивительный человек. Много удивительный человек. Что пережил Ян? Конечно, Иоанн пережил колоссальное пробуждение. С святой пережил много Иисус воскрес. Пятидесятница. Пятидесятница. Сосшествие Святого Духа. На Дух. Крещение апостолов огнем и силой. На апостоле Это здорово, правда? Твоя много благословений. Много, благословения. много благословения. Пошли евреи. Идут евреи, во времена рассеяния И много людей уверовало Но что Иисусе. еще пережил Иоанн? Вы знаете, убивает апостола Петра в Иерусалиме Пронзает мечом апостола Павла Пронизывает скопия апостола Павла Апостол Андрей погибает где-то на востоке Апостол Андрей на истинку. И так далее и так далее, один за другим Апостол Филипп, апостол, Филипп апостол, Яков, апостол Яков, и все погибают какими-то мученическими смертями, и все -то, то распяли. Вверх ногами, кого-то пронзили копьем, кого-то просто разорвали, кого-то побили камнями, и вот апостол Иоанн это все слышит, и видит, и ни одного из апостолов, ни одного из его соратников не остается. Наступает 70-й год после Наступает Рождества. Христова. Как и предсказывал Иисус Христос, и как и Иисус, от Иерусалима, от Иерусалим. Святого города, не осталось камня на камне. Вы знаете об этом? Знаете ли Просто разрушенный город. Просто разрушенный Еврейская кровь просто текла, как река. Еврейский... Мощный, еврейский Мощный еврейский геноцид. Очень много евреев погибло. Много евреев загибло. Оставшиеся евреи были рассеяны. Ну, Вы знаете, я хочу сегодня открыть вот это место. Оно написано в книге Откровения, в которую также написал апостол Иоанн. Что я пишу апостол Иоанн. Вот Иоанн переживает все, все вот эти катаклизмы. Иерусалима больше нет. Иерусалиму. Друзей его больше нет. Мать Иисуса Христа умерла на а его Все подпадет. его последователи просто погибли. Последователи никого не осталось. Не осталось никого. Сам апостол Иоанн откуда пишет вот это послание? Апостол Иоанн пишет из ссылки. Он посажен за служение Иисуса Христу. Служение Иисус Христос, пережил пытки. Историки говорят, что его варили История в раскаленном масле, в большом котле. Не думайте, что апостол Иоанн такой счастливчик. И пережил страшные мутки за Иисуса мучение. Христа. За Иисус и вот он на острове Патус. И это и на острове Патус Пишет нам послание. Пишет послание. И мы можем сегодня его читать. И, можем его и можно ли ему уверить этому названию? И я верю. я верю. Почему я верю? За что? Потому что вот апостол Иоанн пишет слова Иисуса Христа Иисус Христос, от Ефийской церкви до ладики церковь. церкви. И мы сегодня прослед... можем проследить, и и можем да что все это уже исполнилось. Мы называем это период. Периоды Эфесской церкви, О, периоды церкви, периоды Фессалоникийской церкви и до церкви. И мы живем сегодня в период Лаудикеи. Так или не так? Да. То есть это место исполнилось. От Ефеса до, до Лаудики. И вот мы читаем сегодня. И, можем это, исполнилось. Вас и это исполнилось. И это исполнилось. И это исполнится. Ну и вот это, наверное, тоже исполнится. Вы, ну, со, что Почему? За что? Потому что раз исполнилось 70%. За счет, что, исполнилось ну, ну, наверное, и 30%, 7, оставшиеся 30 да? тоже исполнят. Значит, и установили, что мы Давайте мы прочтем сегодня книгу «Апокалипсис» глава. Книг 21 ну, С первого стиха. Апостол Иоанн пишет, Апостол Иоанн пишет и это откровение, и откровение, данное ему лично Иисусом Христом. «И увидел я новое небо и новую землю, и по прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, новый, скажи новый Иерусалим, новый Иерусалим. новая Украина сегодня, новый, да? новый, Киев. новый Киев, Киев называют... Иерусалиму тоже. Киевцы, чтобы Иерусалим. Сходящие от Бога с неба, приготовленные, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Съезд не Бога с человеком, и Он будет обидать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочерик, и смерти не будет уже, ни плач, ни вопль, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны. Это, это Иисус Христос говорит. Его слова истинны и верны. «И сказал мне, свершилось, я истинь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущим дам даром от источника воды живой, побеждающего наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же неверных, неверных, и скверных убийц, и любодеев, и чародеев, и служителям всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая». Мы знаем, что после второй смерти уже все, конец. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнес, И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, он имеет славу Божию. Светил его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израиля. С востока трое ворот, из севера трое ворот, из юга трое ворот, из запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнесс. Включительно апостола Иоанна. Иоанн читает основание города Иерусалима. Иоанн, кто из-за и он, он, и он, он, и он, он читает свое имя. Тебе было бы радостно, если бы ты прочитал имя свое? Иоанн, он, он, я думаю, что очень радовал. Стена города имеет двенадцать оснований. Говорящий со мной имел золотую тость для измерения города и ворота его стены его. Город расположен четырех и идет описание. Как построен небесный Иерусалим? я знаете, я ну, переживаю сейчас радость. Я, радость. я думаю, что Иоанну было очень радостно. Ну, знаете, вот Иоанн, который потерял все. Всичку, потерял все на этой земле. На Но Бог ему дает великую надежду. ему надежду. Если ты потерял что-то на земле, я, на земля, там, я тебе воздам 30-60-100 крат, крат там, на там, на небе. Если ты оставил мать я на этой земле, оставил мать, сестру оставил, или, си, или брат, оставил, или, брат си, или отца, отца. говорит так Иисус Христос, вот, ныне же получишь на небесах, 30-60-100 кратах, сестера, братья, в 30, 60, и, и матери и отцов. Братья, майки, и Но так это или не так? Такали, это слова Иисуса, а они не Иисус. Если ты оставил дом на земле, оставил дом сей, потерял дом, а загубил дом сей, потерял страну, а загубил державу. Иоанн потерял целую державу. Иоанн, Израиль, Израиль перестал существовать, существовать. как государство. государство. Можете себе представить? Можете себе представить? Являлась ли бы для вас эта трагедия? Если бы вы узнали сегодня, что вас, Украины больше нет, разбрали, я думаю, что это очень страшно. страшно. Не дай Бог, но тогда это случилось. Израиль перестал существовать. Иерусалим был разрушен. Иерусалим был разрушен. Иерусалим был разрушен. Полностью без остаток. Камня на камне не осталось. Не устану, что сейчас Мариуполь и происходит? В Мариупол. И конечно, это большая трагедия. Но я хочу сегодня вам сказать. что Иоанн. Все это пережил. И он на земле? На Потерял все. И загубил всичко. Абсолютно. Абсолютно всичко. И что? Иоанн лег на землю. И каков все случаи? Иоанн лег на землю. Пал в апатию, и в депрессию. И Паднул в депрессию и в апатию. Все, Господи. Давай, Господи. Конец настал. Я больше не буду служить тебе. Какой там Бог вообще? Да пошли вы куда-нибудь подальше, да? Сказал Татьяна? Служение Татьяна продолжил. Его служение делалось 80 лет. Служение этому продолжало лет. И это служение было славой. Это был самый мощный апостол. Всех других уже перестало быть. Другие добудет, И люди шли к Нему. И были негу. Иоанн скажи, нам. Иоанн, скажи нам. Иоанн, напиши нам. Иоанн напиши нам. Мы верим тебе, не верим потому ты. что ты ученик Иисуса Христа. Ты остался с Ним до конца. Если с ней, ты, ты остался Ему верен. Слава Богу. Слава Скажи Слава Богу. скажите Слава Богу. Богу". Скажу, я буду служить Господу. И скажите, аж ты служенок. Несмотря ни на что. Вы прикиньте, и... Несмотря на то, что сейчас происходит. И, Вы знаете, вот Писание говорит, зачем метутся народы? И Писание это не казвало, за что все гаскот народики? И замышляют суетные. За что мислят суета? Ну такая суета сейчас идет. Я, я, я вчера, ну, с Наталья немножко новости посмотрел, Наталья я, я священник, но вы знаете, я, я, д, я могу выразиться. É, я, я, это полнейшую думку. <см Sarstops> Просто лудница по-болгарски. Просто люди посходили с ума. Просто вообще непонятно, что вообще происходит. Но нам стоит ли на это вообще отвлекаться? Верующим христианам На кого мы смотрим глядами, И кого мы слушаем Я хочу сегодня прочитать последнее место последнее Это мой любимый Один из моих любимых псалмов Псалом номер 72 Я тоже хочу его прочитать сегодня полностью Потому, потому что, что вот сегодня вот такой день День чтения Святого Писания, словом 72, с первого стиха. Как благ Бог к Израилю с чистым сердцем, а я, едва не прошатулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, и боим не страдания до смерти их, и, и другие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. От того гордость, как ожерелье обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, на семя издеваясь. Злобно разложают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывают по земле. Потому туда же обращаясь на народ его и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог? И если видение усимышно. И вот... «Это, эти нечестивые благодетствуют веки всем, умножают богатство». И я сказал, «Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обречанием всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих». И думал я, как бы уразуметь это, но трудно было в глазах моих. Да не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и не извергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорении, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как спот я был пред тобой, но я всегда с тобой». Не держишь, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. И вот этот уникальный стих 25. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Кто мне на небе? Кто у меня на небесах? Ну, знаете, если твой бизнес сегодня дороже тебе, знаете, а бизнес Больше, чем Господь Иисус Христос. Господь Иисус Христос, И неща, ты самый несчастный человек, человек на земле. Если Господь для тебя дорожит твоя бизнес, теб бизнеса, бизнес Ты всегда будешь успешен. Потому что Господь будет руководить тебя. За Господь, Но Вы знаете, Бог каждый раз испытывает нас. Плачь, Господь всякий не испытал. На протяжении своей христианской жизни. На живот. Мы с Наташей несколько Мы раз не теряли все. И Бог как бы проверял нас. И Господь не проверял Готовы ли ради меня? Готовились те за ради Оставить свою женю в Казахстане. Жилище -то всего Просто в Казахстане. вот так все потерять. Просто за бесценок продали все. Квартиры, машины. И приехали сюда в Болгарию. И мы прибыли сюда, уповая на Господа. И мету, Господу, мы знали, что мы потеряли. Знает, загублен, мы также знали, что Бог воздаст нас, что Господь и и и не благословит, благословит, и еще не благословит, потому что Он верит. За что -то то и, верен, и Бог это сделал. Господь но. Сегодня я не могу себя назвать богатым, не могу да богатым, но я не могу себя назвать и бедным. Не да и бедным но я также хочу сказать, что докажем, придет время, что еще время, и мне придется все потерять. Еще а земля, потому что с этой земле потому, что земля, я не смогу с собой забрать ничего. Абсолютно, Абсолютно ничто. Так стоит ли мне за это цепляться? Стоит ли мне за это держаться? Кто мне на небе? На небе. меня Иисус на небе ждет. Он приготовил для меня золотой горшок. Он меня так любит. <и> слово уже будет даже если мать оставит свою никогда не, не оставляет своих детей. не Поэтому наше жительство на небесах. Посмотрите сегодня на апостола Иоанна. Последние свои годы он уже не жил на земле. Все его жительство было на небесах. На земле у него ничего и никого не осталось. И ничего не удерживало его, кроме Церкви Божьей, которую он еще продолжал служить. А вы знаете, апостол Иоанн это был Еврей. Апостол Ян был еврей. Чистый, еврей. чистый еврей. Описал он послание свое и описывал послание до сих. всем церквям, церкви, которые достались ему по наследству. От апостола Павла. Который тоже был чистейшим евреем. Он основал очень много церквей из язычников. И, И вот это уникально. Апостол Иоанн пишет сегодня нам. Апостол Иоанн на нас. Обращенным из язычников. Уникальное, уникальное послание. Которое уже в большей степени исполнилось. И оставшаяся часть, и -то часть она тоже существует. обязательно исполнится. Ты Поэтому ты можешь принять его как свое личное обетование. Бог это лично мне обещал. Господь лично обещал. А Бог верит. Господь верит. Он не человек, и Он не обман. Если Бог пообещал, то это есть всегда да и аминь. Можете сказать сегодня «Слава Иисусу!», Может, да. А, да, Иисусу. Иисусу. Кто И, мне на небе, не не на небе? Ничего не имею на этой земле. Наше жительство на небесах. Мое гражданство на небесах. Гражданство на небесах. Даже если я все на этой земле И на небесах меня ждет что-то лучшее. Не видел того глаз. Не, не слышал того глупого. Не зная его сердца, что приготовил Бог за свое возлюбление. И вы знаете, вот на самом деле. И наистину. Ну, мне 56 лет сегодня. А на И я просто так вот переживая какие-то дни благословения. Дни Мне нравится жить с Господом. Да Мне нравится не грешить. Да не Мне нравится сохранить себя в, да в Мне нравится открывать новые церкви. Да Сейчас и родилась еще одна церковь в Бугас. Мы провели первую причастие. И, и у меня люди пожелали принять И, пускали, да и у меня великая радость на сердце. Потому Бог сил, свое служение дожил, что Бог продолжает служить на земле. <связывается> И меня это радует. И меня радует. Сегодня я увидел опять. Видя, наша церковь расширяется. Церковь я говорю, Господи, какой ты премудр. Потому что вот напротив нас находится большая военная больница. И там лежат военные. И знаете, это раньше место было известно тем, что вот самый высокий где сейчас там стоят решетки, там люди сбрасывались с окна. Военные покачивали жизнь самоубийством. Поэтому там сейчас стоят решетки. Но мы здесь уже прошлым летом проводили евангелизацию. Мы просто выходили на эту площадку и пели христиан Песни, и проповедуют. Господь здесь устроил уже сцену. Господь направил сцену, сцену для того, чтобы мы проповедовали военных. И мы об этом даже не подозревали. И даже не подусили. Но пути Господни неисповедимы, правда? Поэтому мы еще будем расширять нашу церковь. И судьба, ищут, шляп, и нашу церковь. Нам предложили здесь выкупить землю. Предложили, и скупим, да, и лягу, я верю в то, что если это от Господа, но обязательно и и будем расширять церковь в жизни, правую и влягу и наверх, и на для чего? За пока еще есть время на земле, оберег, пока это угодно нашему Господу. Пусть Господь это исполняет на нашем. Будьте благословены, Братью. Иисус воскрес. -А! Иисус воскрес. -А! Иисус воскрес. Иисус воскрес. Иисус воскрес.